Здравствуйте, друзья и дорогие подписчики! Все знают, насколько важно продумать организацию своего рабочего пространства. Все должно быть удобно, все должно быть на своем месте. Тем, кто давно занимается аквапринтом, часто приходится сталкиваться с покраской большого количества мелких деталей за раз. Это прежде всего касается салонного пластика. И когда таких деталей много, само собой возникает вопрос, куда все это добро будет убираться. Хочу предложить вам очень практичное решение. Покрасочный стеллаж. Данный стеллаж интересен прежде всего тем, что выполняет сразу две функции. А. Собственно, как стеллаж. И Б. Каждая секция стеллажа здесь является съемной платформой, на которой можно производить окраску детали. У платформы имеются раздвижные ножки, благодаря которым она возвышается над поверхностью, что является более правильным решением при окрашивании. Поскольку пыл не летит снова на деталь. Сама платформа к стеллажу не крепится, и поэтому ее легко можно переносить с места на место, исключив вероятность случайного прикосновения к свежей краски. Мы дополнили платформу полезным приспособлением. Специально для стеллажа были разработаны крепления особой формы, так называемые грибки, для того чтобы можно было фиксировать на ней мелкие детали. Используя отрезок медной проволоки который, с одной стороны, фиксируется в детали с помощью термоклея, а с другой вставляется в отверстие грибка, чем, собственно, обеспечивается фиксация детали над платформой. Работать с такой платформой стало удобнее, чем у куске пенопласта. Имея у себя такой стеллаж, можно культурно разложить практически весь пластик салона. Каждую деталь в свою ячейку. В общем, все это удобно и практично. Спасибо всем за внимание. С вами был, как всегда, я, Артем. И до свидания.